Рекомендую отличный рецепт, как приготовить быстрый пирог с капустой для вас и ваших гостей. Очень простое приготовление и прекрасный результат, вы обязательно останетесь довольны. Для приготовления быстрого пирога с капустой будем делать простое тесто, бездрожжевое. Кстати, масла в тесто можно положить больше, но пирог тогда будет жирненьким. Я еще в начинку добавляю зелень свежую, лук зеленый и укроп, например, смотрим рецепт. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. Делаем тесто. Муку просейте солью в большую миску. Одно яйцо разделите на белок и желток. Ножом смешайте муку с маслом. Добавьте сметану, одно целое яйцо и один желток. Размешайте ложкой. Замесите тесто. Скатайте шар, заверните в пленку и положите в холодильник, пока готовится начинка. Капусту шинкуем, солим и перчим, в разогретой сковороде или сотейнике в масле тушим минут 15, до мягкости, затем дайте стечь маслу, а капусте – остыть. Сварите крутую 2 яйца, остудите, очистите и порубите, зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Добавьте все к капусте, посолите. Поперчите и размешайте. Разогреваем духовку до 200 градусов. Тесто раскатываем на две части. Смазываем форму маслом. Выкладываем больший пласт теста. Равномерно распределяем начинку. Сверху плотно закрываем оставшимся тестом. Делаем отверстие в середине. Отправляем в духовку. Через минут 10 можно уменьшить температуру. Можете желтком смазать пирог и выпекать еще минут 5-10. Всего выпекаем минут 35-40. Вот такой ароматный и красивый быстрый пирог с капустой получился. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Такие продукты будут нужны. Мюка, 450 грамм. Яйца, 2 штуки. Масло сливочное. 50 грамм, сметана 200 грамм, капуста 400 грамм, яйца 2 штуки для начинки, молоко 60 миллилитров, специи, зелень по вкусу, количество порций 4-5. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Жду снова и желаю вкусного дня.